Дорогие друзья, я нахожусь в офисе нашей компании, которая называется Про Медиа. Многие из вас знают, что наша компания занимается графическим дизайном, полиграфией, печатной продукцией, в общем всем тем, что способствует продвижению вашего бизнеса как в реальной жизни, так и в интернете. И сегодня мы участвуем в очень интересном проекте одной из самых крупных новостных компаний, одного из самых крупных новостных агентств в Турции. Каждый год они выбирают 4 человека, 4 бизнес-леди и снимают репортажи у них о том, как они ведут бизнес. В этом проекте принимают участие только иностранки, которые ведут бизнес в Алании. Ну а пока мы ждем ребят, хочу поделиться с вами хорошей новостью, в этом году второй раз подряд мы получили награду Ассоциации журналистов Алании за лучший графический дизайн года, за лучший дизайн рекламы года. В прошлом году наша награда выглядела вот так вот, вот видите. В этом году, к сожалению, мы будем в отпуске и мне лично не удастся получить эту награду, поэтому я дам задание кому-то, чтобы вместо меня получили эту награду. Ну, а, как многие из вас знают, мы также выпускаем еще и журнал на русском, английском и норвежском языках, который называется «Deskava Turkey», где вы можете прочитать о самых интересных моментах жизни в Турции, истории, культуре, традициях и так далее. Ну и, конечно же, об иностранцах, проживающих в Турции. Ну, а вот здесь на в небольшом стенде у нас представлена вся наша продукция, которой мы занимаемся, которую мы выпускаем. Это и брошюры, и визитки, и какая-то сувенирная продукция. В общем, все все то, что вам нужно для того, чтобы продвигать свой бизнес, как я уже сказала, в интернете, в реальной жизни, на выставках, на каких-то мероприятиях. Поэтому, если вам что-то нужно из графического дизайна или из печати, мы работаем с клиентами, в принципе, по всему миру. Границы не имеют значения, потому что у всех есть интернет. Поэтому, друзья, обращайтесь с удовольствием, вам помогу в вашем деле. Ну а первый, кому приезжают журналисты, к нам. И далее мы поедем к другим девушкам, которые занимаются бизнесом. И я вас тоже с ними познакомлю. Rusya'dan geldim. Önce de Norveç'te olurdum. Rusya'da ve Norveç'te, e, 2014'te bitirdim. Ve 2010'da Türkiye'ye geldim. 2013'te evlendim, Aykan Çetin Kayyeli. Ve e, 2014'te biz firma açtık, ProMedia Agency, ProMedia Ajans. Bizim adbağı, promosyon, e, grafik tasarım, e, web tasarım, e, işler yapıyoruz, reklam işler yapıyoruz. Bizim de bir dergimiz var, Discover Türkiye. O dergi Rusça, İngilizce, Norveçça dillerine basıyoruz, yabancı için. Bu dergi tanıtmak için yapıyoruz. Türkiye ne kadar güzel bir ülke. Burada tarih var, kum var, güneş var, güzel yemekler var, her şey var. Ve e, maalesef bazı insanlar yurt dışında sadece kum, güneş ve e, deniz biliyorlar. Ama Türkiye'de ben burada 7 senedir e, fazla yaşıyorum. Hala ülke gezmediğim ve çok gezilecek yere kaldık. Ve Alanya'da de çok yer var. Bu yüzden biz dergi yapıyoruz, tanıtıyoruz arkadaşlar. Ve bizim bir YouTube kanalımız var. E, Orada tanıtmak için açtık. E, Takipçiler var. İnsanlar memnun. Alanya'ya geliyorlar. E, burada tatil yapıyorlar. Bazı insanlar senede 3-4 kere geliyorlar. E, sadece güneş ve için değil. Ama tarih için, yemekler için ve insanlar için. Ve e, söylediğim gibi bizim şirketimiz var ProMedia. Grafik tasarım ve mağba işler yapıyoruz ve memnunuz bizde de Alanya gazeteciler cimiyeti üyeleriz ve ilk sene bu sene de biz ödül aldık yılın reklam tasarımı geçen sene aldık bu sene de aldık çok memnunuz çok teşekkürler.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 Ee, bizim e, işimiz, e, bizim işim, e, tan evet tanıtayım ve hayal gerçekleşmek. Hayalleri gerçekleşmek. Hayalleri, evet. Ge e, hayalleri gerçek <gülüyor> <yapmak>. <gülüyor> Bu yüzden e, işini seviyoruz ve evet Alanya'da çok mutluyuz ve çok memnunuz. Aslında sevdim. Alanya'ya geldiğimizde iş dünyasına atılmak nasıl? aklınıza geldi. Yani bu tercih, bu köklü tercihi nasıl yaptınız? Ülkenizde iş dünyası nasıl? Bu sektör, burada nasıl? Zaten benim aklımda o her zaman idi. Çünkü ben her zaman kendi firma istiyordum. Ve daha iyi ticaret yapmak, daha iyi servis vermek için biraz praktik lazım. Bu yüzden kendi Ticaret açmaktan önce e, ben başka firmalarda çalıştım Norveç'te ve Rusya'da büyük firmalarda Orada ben e, business development manager e, olarak çalıştım ve e, büyük firmalar nasıl çalışıyorlar nasıl servis veriyorlar e, nasıl e, kaliteli hizmetler veriyorlar ben bunu her şey her şey öğrenmediyim ama öğrenmeye çalıştım ve Bazı çok az uyudum, günde belki 12-13 saat çalıştım bazı devletlerde uydum <gülüyor> Ama işte öğrendim ve ben düşünüyorum biz iyi hizmet, iyi kaliteli ürünler, kaliteli grafik tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ve Alanya'da yabancı patron olmak nasıl? Yani yerli patronlar, yerli kişilerle de çalışıyorsunuz, yabancı şekilde çalışıyorsunuz. Bunun zorlukları var mı veya artı seks nedir yabancı patron olmana? Türkiye'de yabancı patron olmak hiç zor değil. Bazı insanlar diyorlar ve çok Türkiye hakkında çok yalnız şeyler düşünüyorlar ve yazıyorlar. Я кадинула рак, тюркеда, я тижерет, я макзор, буя мыш. Озиликле, turizm Бергелер, да Antalya'da çok yabancı patronlar var ve çok банжи e, yabancı patronlar вочок кадину я банжи патронна варь, да. Данья, да, Хартарафт, там в Россия, Украина, Америка, Скандинавия, Табики, базы, тижарец из бельерсного, срезки, бешей, проблемный, олеблер, крест, олеблер, был нормаль, был и ульки, да, олеблер. А макхадил олелелер, я банджи, затем я банджи кендивисамиру, я бандживисамиру, я бандживисамиру, я бандживисамиру, не бандживисамиру, я бандживисамиру, Ee, i̇nsanlara iyi, kaliteli servis veriyorsun, ee, ciddi çalışıyorsun, zamanında teslim, tasarımlar yoksa ürünler veriyorsun. O zaman müşteri için hiç fark etmezsen ki yabancı, kadın, e, erkek hiç, hiç önemli değil. Bu yüzden ben düşünüyorum ve ben sadece düşünmüyorum, ben bunu yaşıyorum. Hiç sorun, benim için hiç sorun yok. şirket açmaya karar verdik. Ee, kendi aynı zamanda burada bir yerel gazetede muavir olarak da çalışıyorum, etmiyorum etmiyorum. Ne iş yapabiliriz? En, bize en yakın olan reklam ve tanıtım hizmetlerini düşündük. Daha önce de zaten benim bu tür bir iş yerim vardı. Alanya'ya gelmeden önce. Bildiğimiz işi yapalım dedik. Başladık. Ee, gayet de insanlar, müşteri odaklı, müşteri memnuniyeti olarak çalışıyoruz. Gayet de insanlar memnun. Çalıştığımız firmalar her geçen gün Ee, bize teşekkürlerimi yetmeye devam ediyorlar. Artı yaptığımız işlerde biraz da iddialıyız. Son iki yıl bir süre de reklam tasarımı alanındayım. E, reklam tasarımı alanında ödül Bu da bizim e, başarımızın, perçinliğinin bir diğer faktörü oldu. Ee, eşim, benim en büyük destekçim. Bahsettiğimiz gibi Discover Turkey diye bir dergi yapıyorum. Üç dinleyip daha. Yani. Anasya seyreden birlikte. Türkiye'nin tanıtımı. Türk insanının ve kültürünün nasıl olduğunu insanlara daha doğru anlatmak çabası içindeyiz. YouTube'da bir kanalımız var. Ee, yine aynı şekilde orada Türkiye ile ilgili, Türkiye sadece Alanya değil Türkiye'nin diğer şehirlerinden Antep'ten, İzmir'den, Afyon'dan videolar yapıp paylaşıyoruz. Ee, dergide yine Türkiye'nin farklı ülke, farklı bölgelerine girip e, fotoğraflar çekip oradaki kültürel daha tarihi dokularını anlatıyoruz. Ee, Facebook sayfamız var, yaklaşık 50 bin takipçimiz Orada yine videolar, tanıtımlar. Aynı şekilde. Yani bir nebze olsa turizme katkı yapmaya çalışmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı yapmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi Ayhan Bey size bir sorum olacak. Şimdi çiftsiniz Anastasya Hanım'la. Kendisi Rus vatandaşı ve dünyanın bir iki ülkesinde de bu işle çalışmış. Şimdi Türkiye'ye geldi. Siz beraber, size bir Türk vatandaşı olarak beraber bir işe giriştiniz. Avrupa'nın ve e, o tarafların mantığını da taşıdığı Anastasyon'un buraya. Şimdi ortak fikir nasıl çıkıyor, nasıl bir sentez yapıyorsunuz? Aslında şöyle söyleyeyim ben size, bastığım fikir her zaman Anastasyon'un oluyor. Çünkü e, ben Sen kendim tasarım veya şey değil, e, şöyle söyleyeceğim. E, biz Türkler biraz daha sallapartı çalışmaya alışmışız. Yani bu kendi işimiz için de böyle, e, ticaret yaparken de böyle. E, yani. Kurumsal bir kimlik sağladığını düşünen firmaların bile çoğu zaman çok sallava partiyi ya yani da baştan sallama işler çıkardıklarını görüyoruz. Bu yüzden tartışırken genelde sesimiz birbirimize karşı biraz yükseliyor ama bir orta yolu ee, Bu konuda Anastasia'nın hakkını yememek lazım. Ee, bana da iş ciddiyetini Anastasia öğret dersem yalan olmaz. Ama biz hiç e, şey kavga ile yapmıyoruz. Kavga değil tabii ki. Tabii. E, fikir alışverişi, beyin fırtınası gibi. Evet. Çünkü ben grafik tasarımcı için benim taraf senin müşteri hissi. Yani göre dağılımımız da bu şekilde olduğu için ben daha çok işin pazarlama kısmındayım anasası mutfağında yemeği hazırlıyorum. Evet. Peki друзья, Engin, biri en çok önemli gazetecileri Polonya'da çalışıyor. Bir türkçe ve bir türkçe. Bir türkçe ve bir türkçe. Zor mu? Çok zor. En zor ne? Ulusal'da çalıştım yani Türkiye genelinde. O yüzden çok Türkiye'nin gündemine bir şey eklemek Alanya'dan. Hmm. Çünkü Alanya uluslararası bir şehir. Onu Türkiye'nin gündemine eklemek çok zor. Çok dikkat istiyor. Çok meşakkatli bir iş. En yani çok orada zorlanıyoruz. Ama işi seviyor musun? Çok seviyorum işi. Sen üniversitede mi okudun? Üniversitede mezun. İ i̇ki üniversite okudum. Yaptım, Geldim, друзья, вот такие вот профессиональные люди живут в Алании. Ну а мы поедем дальше Дорогие друзья Сейчас мы приехали в компанию Как Валерию вы уже знаете по прямому эфиру сейчас тоже у нее будут брать интервью ну а я вам чуть-чуть покажу их офис у них очень красивый большой офис и компания маримонт занимается продажей арендой недвижимости в турции инвестиционными проектами арендой машин в общем если вам нужен хороший специалист профессиональный риэлтор обращайтесь к валерии в описании к этому видео я оставлю ссылку на э, их сайт, ее контакты. Ну а сейчас давайте пойдем послушаем, что же Ой, Валерия расскажет о своей фирме и о том, как вести минус. Крым дому, İş dünyasına nasıl girdiniz, nasıl bir karar aldınız? Biz İstanbul'da evlindik, İstanbul'da yaşıyorduk. Sonra ne zaman bebeğimiz gelecek diye biz biraz daha rahat hayatımıza görmek istedik, Alanya'ya geldik. Buradan bir yıl oturduk, tanıştık insanlarla, düşündük ne yapalım burada ve emlak işine uygun bulduk. Çünkü ikimizden dört dilimiz var, Rusça, Ukraynca. İngilizce, Türkçe. Bu iş kolay bulduk. Burada başladık. Evler seklinde. Yerli ve yabancılarla çalışıyorsunuz. Bizim evet biz dokuz ülkeden çalışıyoruz Amerika, Finlandiya, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Afrika, Argentina, Salvador'da. Ben Rusça konuşan ülkelerde genelde çalışıyorum. Şimdi yabancı patron olmanın avantajları, dezavantajları iş dünyasındaki yeriniz nasıl? Onlarla bize bahseder misiniz? Ben kendimi yabancı burada bulamıyorum çünkü benim arkada çok güçlü bir işim var. Benim yapamadığım bir işim yok burada. Eğer ben bir şey yapamıyorsam kesinlikle o önü çıkıyor, ön planı çıkıyor o benim yerinde bunu yapabiliyor. Fakat buraya çok Ruslar geldiler için Банси оба струбами. Его меня менталитет Менталитет неизбежит поэтому, со мной американцы Русской faced с наней, я и очень caring о себе. не на Я бурда где результаты Я научился Şimdi iş dünyası başlı başına zor bir sektör, siz başka bir ülkeden gelip evet. başka bir ülkede iş yapıyorsunuz ki emlak gibi zorlu bir sektördesiniz. Nelerle karşılaşıyorsunuz, Türklerle diyaloğunuz nasıl oluyor, frekans tutuyor mu bir Rus vatandaş olarak, onu da bize değerlendirir misiniz? Aa, ben şimdi aa... Farklı, Türkiye'den farklı hayatı gördüm. İstanbul'daki başka bir hayatım vardı. Alanya'da geldim, başka bir hayat başladı. Bir ben söyledim ki, Alanya'da yaşamak çok çok daha rahat Rus olmak için, yani Rus için insan. Çünkü burada yaşayanlar, Türkler, onlar tanıyorlar sanki bizi <gülüyor> ve çok Настя, я не могу найти Славу подобрать. Они добрые, они к нам, отношения к Кибар. Кибар. И добра. Несофир ларычок север, ларь бездайли, Без бурда я я не повашка до лары. Рогат. А <связывая> <связывая> второе второе интервью у нас закончилось. А ты снимала деловое интервью? Конечно, я все снимала, а, что что, что Хорошо. С Валерией уже знакомы. М по прямому эфиру. С расскажи вот буквально два слова про себя. Откуда ты приехала? Сколько ты уже в Турции? <связывая> где была? Я родилась и выросла в Крыму. Приехала в Турцию в 2000 году по меня познакомила моя подруга, которая замужем за турком, познакомила меня с моим мужем будущим. Так я приехала в Стамбул. Это я приехала в Стамбул? Нет, мы познакомились с Крымом. Так я приехала в Стамбул в 2000 году, и в 2012 мы приехали в Аланию, и все, здесь классно. Как тебе бизнес по турецки ну по-турецки, по-другому немножко, но ну, да, бизнес, он всегда бизнес, он всегда сложный, и к нему нужен подход одинаково серьезный, как и в России, так и в Турции, поэтому Главное желание, правильно? Да, главное, чтобы нравилось дело, желание Ты знаешь, я считаю, что познавать что-то новое в своей жизни всегда, это всегда классно, и какой бы бизнес ни был, то есть познавая, если ты справляешься и то это начинает нравиться. Начинает нравиться, начинает расстройство снежный ком, и ты, а, а, узнавая больше, становишься лучше в этой сфере. И поэтому это прикольно, интересно. И да, так что, друзья, если вам нужна квартира, аренда, машина в Турции, обращайтесь к Валерии. Журналисты нас уже ждут. Мы поехали к другим участникам нашего мероприятия. Валерию вы уже знаете, мы с ним будем еще много, много раз встречаться в наших прямых да. эфирах. Поэтому мы поехали. А вы, конечно же, пишите комментарии, вопросы. И если у вас есть какие-то пожелания, ну в общем все, все что вас интересует по недвижимости, обращайтесь к Валерии. В описании есть контакты на их сайт, в общем полные контакты, информация все есть. you from? Which country? How many years? My name is Elena. I'm from Norway. Я был в Алании уже около 7-8 лет. А сан Джерид, вы так созвездие. Меня зовут Алания, да, ездили всякие сюда, тут традиция. как вы приехали, как вы приехали, как традиция тут? Как вы приехали, как Как вы Как After a few few years we me and my husband bought an apartment here, so I start staying more, get to know people and um, by itself kind of the business start running. It was not uh <laughs> looked to the camera. Yeah, I got uh I lost my I have to do again. you ask the question again? Huh. Uh, how did you come to Turkey uh, and why, why did you open the business here? Uh, first time I came to Turkey was as a tourist, on a charter tour. Uh, after I've been here a couple of times, me and my husband bought an apartment here and I start staying more. Uh, and when we'll getting to know people and learning a bit more, I found it interesting to start a business here. So um, about seven eight years ago, I started. Uh, it's kind of health uh, tourism. Hmm. Önce Türkiye turist olarak geldim. Sonra birkaç kere geldik. Sonra daire aldık burada. Yerleştim. Sonra yedi önce ticaret açma kararı verdik. Esimile. Artık burada yaşıyorum, yani Norveç'e gidiyorum, gidiyorum ama artık burada yaşıyorum ve uh, bizim için ticaret uh, sağlık turizm, sağlık turizmin uh, yapıyoruz. İşinden bize detaylar verebilir mi size? Uh, can you tell more details about your business? What what you do you? Um, I в that e, benim для Norveçlere yoksuz Skandinavdan geliyorlar. Но onlar buraya um, diş. diş. Evet, soru söylüyorsun. Diş, diş tedavi. Diş ha, di, e, diş tedavi için geliyorlar. Ve uh, göz tedavi için geliyorlar. Uh, işte genelde diş diş tedavisi için geliyorlar. Diş göz ve kozmetik bilirler, de değil mi? Hmm. Estetik. Uh, est Did you say estetik? <gülüyor> uh, uh, estetik tedavi için uh, plastik cerrahi veya saçlar. Saç ekimi. Haha. Uh -huh. Süpers. Uh, ne soracaktınız? Soru aklından gitti bir şey soracaktım. Туркее, в частности, в Алании, патрон, он, как, как, как, как, как, как, как, как, O kadar, ben önce düşündüğüm o kadar zor, o zor olacak ama o kadar zor değil çünkü insanlar e, çok yardım ediyorlar ve e, beni sü aynı mı e, görmek istiyorlar? Tamam. Dörekli arkadaşlar, biz buraya geldik. Ona iz Norvegii. У нее своя фирма, она занимается медицинским туризм, туризмом. И э, вы можете приехать, если у вас есть проблемы с зубами, если вы хотите вылечить зубы, сделать пластическую операцию. Э, если вы хотите иметь пышную шевелюру, вы можете также обращаться к Ирен. Ирэна, yeah? uh, where are you coming from? I'm coming from Norway. Mm -hmm. And you've been in Turkey for how many years? I'm about 8 years. I've stayed uh -huh. here. Yeah. Irena живет в 8 уже больше business. лет и занимается здесь бизнесом. Uh, business in Turkey? <laughs> uh, Ирэна сказала, что заниматься бизнесом не так сложно, как она думала и люди здесь очень дружелюбные и многие помогают и хотят, чтобы она процветала и ее бизнес тоже и как женщина, как у многих возникает, есть стереотип, что быть женщиной в Турции так еще и заниматься бизнесом очень сложно никаких проблем у нее не возникает so, uh, Why Alanya? Why you, why you came to London? No special reason actually because it was uh, when I started coming here it was as a charter tourist. Mm -hmm. It was um, not on purpose I came here uh, but we liked it here both me and my husband so we started we bought apartment here and mm -hmm. stayed more and then when I get to know people and the area and как многие приехала как турист. Им здесь понравилось, они приезжали еще пару раз, купили квартиру и потом решили заняться бизнесом. И, как я уже сказала, она занимается медицинским бизнесом. А, tell more about your services. Um, mainly, um, it's dental treatment in Alanya, but we have also different, uh, we have also other kind of treatments you can have uh, with us, eye operation, cosmetic operations. Клиенты Ирены в основном uh, норвежцы или скандинавы, но если вы хотите uh, вылечить зубы, поставить коронки или полностью поменять зубы, вы можете, конечно же, обращаться к Ирене. И если вы хотите сделать пластическую операцию, как я уже говорила, операцию на глаза, улучшить зрение, то тоже можете обращаться, потому что качество медицины в Турции, оборудование в больницах, все очень современное, в этом вы можете, конечно же, не сомневаться. Если видите, даже сами норвежцы открывают здесь бизнес. Ну, а ссылку на ее сайт, ее контакты я оставлю в описании, поэтому... Если у вас будут какие-то вопросы на английском, вы можете обращаться. Ну, если в крайнем случае обращаетесь на русском, мы как-нибудь уже поможем с переводом. Вот такие вот интересные люди э, живут и делают бизнес в Турции. Ну, а мы, друзья, поедем дальше к нашей последней участнице в Порт-Алани. Друзья, мы уже приехали в в порт Алани Паланийскую Марину. Да, и мы приехали к Саше в компанию Атаберг. Чем мы занимаемся? Чем мы только не занимаемся? Но главное, что у нас есть, это яхты Мы находимся в частной марине, где сейчас вот мы сейчас с Анастасией производство яхт, строительство яхт, продажа первичных яхт, продажа вторичных яхт, виптуры на яхтах, групповые вот туры на яхтах. Да. Для всех, кто приезжает в Аланию, виптуры, туры на яхтах, все, все, к саше все к нам будем рады вас. Видеть, стараемся работать для вас, чтобы были положительные отзывы. Наш офис находится прямо здесь, в Аланинской марине. У нас есть русскоговорящие персонал. Мы все время здесь, поэтому обращайтесь, пишите, звоните. И мы вот как раз стоим за нами находится как раз яхта. Да, это ваша Да, это, это, ваше... да, это собственное... называется яхта Клеопатра. Как я уже упомянула, сказала, что мы занимаемся строительством яхты. И это именно наш проект был, мы ее построили, очень красивая люксовская яхта. Сколько она а. стоит? Ну, сейчас она 280 тысяч евро. Не упустите шанс. Это хорошая цена для этой яхты. И вот сейчас мы также занимаемся, у нас второй проект яхты идет на этапе строительства. То есть в Волонийской Марине есть блок, технический блок, где происходит ремонт яхты, мастера работают. И вот в этом блоке, в техническом блоке сейчас вторую яхту. А я хочу туда сходить посмотреть. Можно будет посмотреть, там все пыльно, грязно. Нет, это интересно. Но это интересно, да. Так что можно будет Пройтись и посмотрите, так что... как происходит строительство яхт такое. Здесь тоже в Алании есть. Да, да, Строят да. очень хорошо. Вообще Аланидская Марина привлекает многих. Стоянка яхт довольно недорогая по сравнению с Игейским побережьем. Очень многие пригоняют сюда яхты именно на зимовку. Зимой здесь есть весь технический сервис для этого поэтому довольно комфортно. У Ради... еще Старкрафт. Да, Старкрафт mm -hmm. есть, по поводу, вот сейчас и Старкрафта расскажу, насчет mm -hmm. Аланиска mm -hmm. марины здесь очень многие, кто живут, то есть это mm -hmm. ваш дом на воде, недвижимость, скажем так, можно не покупать, можно покупать mm -hmm. прямо яхту, путешествовать mm -hmm. на, ней. Э, жить э, на да, ней, жить на ней, здесь очень многие, и европейцы, иностранцы, с России много у нас собственников, с Казахстана, с Украины, прямо на территории Марины находятся, здесь есть сауна, хамам, прачечная, теннисные корты, спортивные залы стоянка для автомобилей детский парк, несколько ресторанов магазин с принадлежностями для яхт, то есть все это на территории Марины, все это в пользовании для тех, кто сюда приехал, стал на стоянку, стоит и всем возможно пользоваться так, мы продолжим попозже, а теперь Хорошо. репортаж репортаж, репортаж. Merhaba, benim isim Aleksandra. 10 sene önce Türkiye'ye geldim. Böyle herkes bir tatil için gelmedim. Madirev çalışmaya için geldim. Otelde önce çalıştım. Otelden sonra ajantadan, turist majandada çalıştım. Ondan sonra emlak işi yapmaya başladım. Yani önce çalıştım. Türkçe öğrenmeye çalıştım bu sene. Evlendim. Концентрая кидаешь в кидаешь в кидаешь ⁇ Эзэль Киндз Туллар, ⁇ Эзэль onu düzeltiyoruz. Aynı şekilde yat satışları, e, ikinci el yat satışları, yeni yat e, imalatımız var. E, sipariş alıyoruz. Siparişe göre müşteri, istediğime göre her şey yapabiliriz. E, Arkamda bizim e, eski projemiz. Bu tekne biz yaptık. Burada Alanya'da imalat oldu. Röntüm e, ismi Piyabatra. Ve şu anda ikinci projemiz var. İkinciye düzülüyoruz, sonra satışa koyuyoruz, müşteriye alabilirim. Peki siz yabancı bir ülkedesiniz, yabancı bir patron evet. patronsunuz. Bunu bize anlatır mısınız? Yani Türkiye'de ve Avanya'da yabancı patron olmak nasıl bir şey? Tabii ben normal Ukraynalıyım ama 10 sene burada yaşıyorum, Türk vatandaşlığım oldum, aldım, kimliğimi varım, ama, ama bu ülke özellikle bu şehir sana birçok şartlar, normal çalışmak, ya çalışmak istiyorsan, ya sen çalışmaksın veriyor, hiç kimse bir yere soru yoksa problemleri hiçbir zaman biz yaşamadıklar, herkes belediye tarafından, başka bir yerden tarafından, hep sadece sadece, закончены и Александр расскажи, откуда откуда ты приехал сейчас, сейчас личные вопросы <laughs> да, пошли Приехала сама с Украины, но приехала сюда не на отдых, приехала, у нас практика была от университета, я училась в Харькове, в отеле можно было поработать летом. И вот я приехала, работала в Белеке. мне очень понравилось, с Турции и обязательно решила вернуться сюда, на следующий год опять вернулась, потом начала работать у туроператора Тестура yeah. крупного и так по работе познакомилась с мужем. И вот такое решение, Все, что я здесь останусь, любовь, морковь, да. Больше... И сколько уже ты здесь? Уже более 10 лет. В 2005 году первый раз приехала в Турцию, то есть а -а -а. уже практически ну, 12 лет. Вот 10 лет замужем, но уже двое детей, гражданство турецкое, старшая дочка ходит в школу, маленькая в детский а -а -а. садик пойдет, ну и мы работаем. Но и как Живем. заниматься бизнесом в турции молодцы то есть страна которая если ты действительно хочешь если у тебя есть желание дает шанс открывает все двери чтобы ты здесь работал остался растил детей при этом смог нормально существовать абсолютно все какие-то органы, с которыми мы сталкивались налоговая, муниципалитет, нотариат, то есть, ну, все, все, все, то есть твою пользу, развитию бизнеса, способствует да? развитию бизнеса, никакого а -а -а -а -а. отношения, что ты вот иностранка, а это вот он. а женщина, вот такое, нет, тут тоже абсолютно, то есть, ну, так, не почувствовала, то есть, конечно, ну, турецкий желательно знать, на турецком говорить, когда ты говоришь на турецком, к тебе уже другому относятся, <с des> вот, ну, в принципе, абсолютно все нормально, я же говорю, было бы желание, ну, да. uh, Офис находится компания yeah, в Марине. в Марине, Алани, да, это на въезде в город, где стоят, где расположены частные яхты, uh -huh. uh, в офисе у нас работают, как и русскоговорящий, англоговорящий, конечно, турецкоговорящий персонал, uh, поэтому, как бы, языковых трудностей не возникает. Поэтому, если, если захотите узнать все про яхты и про недвижимость, про туры, в описании к видео я оставлю э, контактные данные. Добро пожаловать в нашу да. компанию. И обязательно пишите в комментариях, если вы хотите пойти в... Как это называется? Не ангар, где яхту строят. А где я? Ну да, технический блок. Да. Если вы хотите сходить, я так вот это хочу, да. Обязательно в комментариях напишите, посмотрим, сколько будет человек, кто хочет сходить посмотреть, как строят яхты класса люкс. Пишите обязательно в комментариях. Ну и тогда мы, мы в следующий раз тогда уже с Сашей тоже подподробней. Погуляем по Марине, да. конечно, потому что хотелось бы показать, что тут есть, и mm. какие ресторанчики, какие условия. Есть центральный офис Марины, где mm. Марина заключает контракты с собственником я То есть можно погулять, посмотреть, mm. будем вас ждать, конечно, расскажем, все покажем вам. Вот такое вот интересное у нас видео сегодня получилось, поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал пишите комментарии и обязательно приезжайте в Аланию катайтесь на яхтах проводите время незабываемо Покупайте квартиры, я не знаю, живите да, здесь, отдых на отдыхайте. Яхте, это вот совершенно другое, mm -hmm. разное удовольствие, при том, что у нас есть не тур, только а моторные яхты. Mm -hmm. У нас есть и парусные яхты с русскоговорящим капитаном. Туры есть сейчас и на парусной яхте, и вы можете попробовать вас и получат, и управлять этой яхтой и да дадут, можно порыбачить, и покупаться и вокруг крепости, пройтись. То есть такое море удовольствия. Все это по доступным ценам каким-то. Вот самое главное. Это самое главное, да. да, это вот о том, чем я упомянула. Потому что, что... когда народ слышит яхту, у них сразу... Думают, да, нет-нет-нет, это, поверьте, даже продажа яхт, это все то, что абсолютно может позволить себе, ну, довольно многие, скажем так, это не какие-то не немиллионные суммы с тремя-четырьмя нолями. Вот. Все есть на разный вкус, на любой вкус, скажем так, как и яхты, так и недвижимость, uh -huh. поэтому будем вас рады видеть здесь. У нас здесь особенная обстановка, совсем другая обстановка, то есть такая обстановка релакса, uh -huh. очень многим нравится, поэтому приезжайте обязательно в гости. Да, Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть видео, как строят яхты и вообще посмотреть, что есть в Марине. Ну а на сегодня... Со всеми прощаемся из солнечной Алании. Конец сентября, у нас еще плюс, наверное, 30. Да. Ой, жарко, жарко, жарко, жарко. Поэтому со всеми прощаемся. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, конечно же, комментируйте и приезжайте в Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока.